Ее, hey друзья, добро пожаловать в новое видео на канале. По вчерашнему стриму я понял, что вам понравилось КРМП и в частности сервер Радмир. Поэтому я решил, что будет правильнее выпустить видео, связанное с обзором на новое обновление. И давайте для начала я расскажу, что же все-таки добавили на сервер Радмир Роллы Плей. Поэтому усаживайтесь поудобнее. Всем приятного аппетита, кто кушает и пьет чайок. А мы начинаем. Тоже начнем с новых работ. Одним из заметных нововведений на сервере стал новый аэропорт Южный, благодаря которому для игроков Радмира появилась новая работа пилота, где вы сможете принимать рейсы и получать за рейс от 20 до 30 тысяч рублей. Как по мне интересная новая работа, которая будет хорошо оплачиваться и добавит больше разнообразия в работах. На этом список новых работ не окончен и его пополняет новая работа, которая как по мне новая в мире КРМП вообще. Это работа спасателей. Где вы должны будете спасать людей и помогать поддерживать безопасность на пляже в Майами. В отличие от работы пилота, зарплата тут сильно меньше. Насколько мне известно, зарплата будет тут не более 5к, а скорее даже меньше. Казалось бы, что еще новый из работ может быть, но оказывается может. Работа мойщика окон. Тоже новая работа в мире КРМП, по крайней мере среди тех проектов, которые мне известны. Что касаемо оплаты, на этой работе пока что на момент выхода видео нет никакой информации по этой работе. По списку новых работ пока что можно закончить, так как это основные работы, которые были показаны в новинку. Что касаемо новых бизнесов, они тоже были добавлены. Новые бизнесы действительно прикольные и довольно необычные среди всех серверов рмп развлекательный бизнес который называется школа танцев почему развлекательный вам уже не нужно будет объяснять потому что придется идти учиться танцевать и флексить просто как бог для автолюбителей новый бизнес под названием детейлинг центр будет просто по душе в этом бизнесе будет доступны ряд предложений которые прокачают вашу тачку над все 200 процентов в самом детейлинг центре вы сможете затонировать либо всю машину либо отдельные ее части выбирать интенсивность тонировки а также ее цвет. В общем, все как доктор прописал. Цены на такие услуги для игроков с небольшими финансовыми возможностями будут довольно высокие, поэтому мне каждый сможет себе это позволить. Но как бизнес довольно интересное нововведение. Думаю, это достойно лайка. Думали, что уже все? А нет, это еще не все, что появилось нового на сервере. Новая и очень классная система получения номеров для вашего автомобиля, где вы сможете выбрать страну, регион, символы и многое другое, что можно сделать с номерами. Номера это просто самые высокие лайки, подписка уже обеспечены. Ну Но, и номера еще не все, чем смогли нас порадовать разработчики. Новые красивые поворотники, это просто к для глаз. Видеть такой в крампе, вот это точно еще нигде нет. И просто нереально круто выглядит. Работа работами, бизнесы бизнесами, а новые машины тоже нужны. И они были также добавлены. Самые интересные и редкие это Tesla Кибертраки, и Mercedes. DeathBenz 300SL, которые в гости будет стоить 100 лямов и их не будет в продаже, а только в контейнерах. Поэтому готовьте, так сказать, свои кошельки. Хочу напомнить, что это только первая часть с обновлениями на Redmi, И Их все будет около трех, насколько мне известно. На этом наше видео подошло к концу. Пиши свое мнение, что тебе больше всего понравилось из обновления на серии Редмир play Всем спасибо за просмотр, с вами был Хоппи. Всех с наступающим Новым Годом. Чао.